Будапешт, который полон надежд. Все, идем ворот. Мужчина-контролер стоит. Здравствуйте, у нас без билетов нету. И на халяву может Молчить. Молчание, знак согласия. Туда, не, нам не туда. Глянь, с чемоданами неподъемными сигаретки курит мужчина вас не будет сигаретки другой уже умер курил курил умер все остались гусы утки корми их чикса я же умею на один образовали. <смех> Сплылись. Сину кинуло ему, да. Ух, так это потом стена, Да, yeah, пошли мы на поезд электричество, пора Красиво подстрижены деревья Деревья красивее подстрижены, я вообще не подстрижу Муза. в общем, я так придумал что-то здравствуйте, актриса, здравствуйте да, а, сейчас сниму вон нос корабля капитан полудры полобы драй привет всем мы с Викой на неагарском водопаде очень шумно здесь очень красиво ладно я пошутил вы не на агарском водопаде ду ду ду ду Каменюки. Это робот-сад, мост. Река! Болгарский язык, а это болгарская церковь Будапеште. вон Борис какой-то. Так вот болгарская церковь Будапеште.